Всех приветствую на своем канале Сама Себе швея Меня зовут Ирина. Сегодняшнее мое такое видео я решила сделать подборочку небольшую из своих планов на будущее: что шить, какие выкройки появились. Вот, я сделала выборку такую, и сейчас вам покажу: хочу вместе с вами обсудить тоже узнать. Мне очень важно, что вам из этого нравится, что вы хотите шить. Обязательно пишите в комментариях. И пишите, что хотите шить вместе со мной. Что начнем с вами шить, да, например. Первое, что хочу разобрать. Я подготовилась. Я подготовилась. Я все записала. Вам-то я буду показывать картинки. А мне самой надо как-то запоминать, да. Вот. Хочу шить пижаму. У uh, Helpers. Have, helpers, have, это первое будет. Я хочу сшить у Helpers пижаму, Рубашка лето и брюки дора. Я взяла уже купила ткани, я ее уже подготовила, продекотировала. И если у меня хватит на брюки, то я сошью брючки. Если же у меня, потому что я брала остаток. Вот, если у меня ткани не хватит, то я буду шить шорты Рома. Вот, мне очень хочется попробовать. Мне понравилась вот эта вот пижамка их. Там, кстати, вот с шортами еще очень красивая, с коротким рукавом, рубашечка тоже. Но я хочу с кантиком. Она идет без кантика, а мне очень хочется, ну сложности да мне хочется сложности хочу с кантом и кстати я почитала инструкцию в инструкции написано что для новичков но пипец как все сложно нифига там не для для начинающих для начинающих нифига не для начинающих вот ну думаю разберусь потом мне очень понравилось пока я лазила на сайте я увидела у них платье вот это вот черная джанет очень мне, конечно, оно понравилось, мне показалось, что оно мне будет очень хорошо, я люблю вот так вот по фигуре, все в облипочку, длина мне очень понравилась, я думаю, что мне будет очень хорошо, но а, такой маленький-маленький нюансик, а, куда я его буду одевать, это, во-первых, во-первых, у меня никаких выходов, я домохозяйка. Вот, в магазин или куда, я не знаю. И по поводу материала. Из какого материала это платье шить. То есть, тут оно представлено из эко -кожи. С эко у меня были проблемы, вы видели, по шубе, да. Мне там еще с ней трудиться и трудиться. Можно, конечно, попробовать. Ну, мне хочется. Либо заменить какой-то более плотный другой материал. Но это надо все вот обдумывать. Потом хочу очень поговорить про мужскую коллекцию, которая вышла недавно у Helpersev. Очень они меня удивили. Мне понравилось все, моим мужикам не понравилось ничего. Ну, мужу, сыну, старшему. Вот Старший сын предпочитает бренды, а мамин бренд – это не бренд. Вот, а муж как-то на всем так вот нормально нормально но я очень хочу сшить вот этот худи бранч да, бранч, по моему он называется он мне нравится что у него рукав реглан и мне почему-то очень нравится как сидят плечи да не будут вот это вот стоячего вот таких ну, в точной рукав да когда бывает тут мне кстати все хорошо но это опять же не мое. Вот, и хочу попробовать, значит, этот худи сшить, и штанишки обязательно спортивные. Они мне тоже очень понравились, и понравилась посадка, хотя муж тоже как-то прореагировал не очень. Вот, понравилась посадка, и я все-таки, наверное, ему сошью, его не спрашивая, да? Вот деваться будет некуда. И еще там шорты мужские, обратите внимание. Тоже очень интересная обработка низа, очень интересная, по-моему, это называется кокетка, если я не ошибаюсь. Ну, на, у нас на рубашках идет кокетка сзади по спине, да, и, по-моему, вот это тоже называется кокетка на штанах. Я вообще искала штаны именно спортивные с такой вот с таким кроем, вот с этой вот кокеткой сзади. А, ну, а здесь шорты. Сама я навряд ли это вот там... Протяну две, как-то сказать, линии, прочерчу. Я не думаю, что я сама смогу построить из шорт брюки. Но шортики надо обязательно сделать. Очень прикольные. На лето вот, обязательно надо пошить разных цветов. Так, еще у них на, в, в этом, на сайте не выставлены. Но в инстаграме, ну они, наверное, описание пошива еще не сделали. Но в инстаграме есть ку-бомбер Бомбер, значит, есть у них Рубашка мужская есть И куртка, которая мне тоже очень понравилась Но мужу моему Сказал рабочая Я говорю, нормальная куртка Вот, я думаю, что может быть я Не знаю, если он не хочет Может быть даже и не буду ему шить Тратиться вот это вот Нервы свои тратить, время Так, теперь давайте перейдем К Грассер Грассер э, выпустили не знаю, поздно или не поздно, может быть самое то. Леги со штрипками и лонгслив. Мне очень нравится. Это, знаете, кому подойдет? Я хочу себе шить, потому что я тут последнее время вдарилась э, в зимние виды спорта. Ну, как вдарилась. Коньки себе уже купила, да. Костюмчик купила. И э, на лыжах каталась. И мне как-то всем этим хочется заниматься. Я хочу еще встать э, на сноуборд, да, покататься. И вот очень хорошо пойдет э, вот этот лонг-слив, и эти леги как нательное белье. Но тут я тоже... Думая над тем, какой выбрать материал. Потому что найти такой материал, вот как у них на фотографии, очень тяжело. А шить, допустим, из кулирки, она должна быть обязательно с эластаном. Поэтому надо вот посмотреть, поискать какой-то такой материал. Я хочу, конечно, чтобы это было... Так как это нательное белье, я хочу, чтобы это было, э, ну, хлопковое, хлопковое, с большим содержанием, э, хороших волокон. Все, вылетело у меня из башки, как это называется. Вот, потом у них очень интересное чудное пальто. Как чудное, потому что оно мне нравится, у меня какое-то двоякое чувство насчет него. Оно мне нравится, и как бы я не пойму, я вроде бы себя в нем представляю. Оно выглядит такое, как халат, да, особенно мне нравится в раскрытом виде. И вот оно как бы и хочется, и колется, и думаю, а надо, а и буду я носить. Но очень мне нравится крой у этого пальто, конечно, офигенский. Также на настеганное пальто я поглядываю. Не знаю, сошью, сошью, сошью ли я его к следующему этому. Может что-то выйдет другое, да? Нафига оно мне? Зачем я его вообще сюда внесла? А, я его внесла вам, чтобы вы посмотрели на костюмчики. Там вот костюмы. Что в пальто девушка, по-моему, стоит, что вот в стеганном вот, вот этом пальто. Там костюмчики у Грассера классные вышли, спортивные, трикотажные. Вот худи, штанишки. Так, и ошить а точно я хочу вот эту вот куртку номер 839. Тоже думаю ее по весне. А, обязательно мне, наверное, такая нужна, я даже не знаю, а на рак это называется или как правильно, ну, они пишут куртка, чтобы кататься на роликах. Вот я прям себя представляю, что я тоже такая в леггинсах, а, лечу на роликах, коньки уже купил, теперь надо купить ролики, обязательно буду на роликах кататься. Я не понимаю, почему я прошлым летом мы вообще ни с кем не покатались на роликах. Это вообще какой-то беспредел. А, наверное, из-за этого карантина, всего остального, да, как-то все это было везде, наверное, закрыто. Ну, короче, какой-то вот у меня тут прореха какая-то. И я собираюсь все это наверстать в ближайшем будущем. Вот, и представляю себя вот в этой курточке, лечу, такая вся красивая. И что мне нравится, что он закрывает зону ню. Вот, ню. Ну, вы поняли, вот это самое место, да, наше, симпатичное. Вот. И еще я поглядываю у грассера на плащик. Он, конечно, из старенького, но меня что-то заклинило, я его что-то как-то рассмотрела. Я увидела в нем столько много деталей, вот этих вот дополнительных, которые там идут везде, на рукавах, сзади, там по спинке. Я тоже себя идентифицировала с этим плащом, мне показалось, вот прям я вижу себя в кросиках такая там под спорт, джинсики, все. Он легкий, его можно, то есть, накидывать летом, когда будет идти, допустим, дождик, да, ты такая на футболочке одела там с чем-то, даже пусть с шортелями какими-нибудь, да, там и с кросиками такая, выбежала куда-то там в магазин. Вот, это по Грассеру. Теперь хочу перейти к Кристине Юсуповой. Я тут открыла для себя Кристину Юсупову. Мне вообще очень она нравится, я слежу, она из Питера, я слежу за ней в инстаграме и все свои коллекции она там предоставляет показывает как она готовится как она это выбирает как она делает вот это вот все шьет мне очень нравится вообще такая полная моя противоположность такая она сама по себе спокойная, уравновешенная ничего ее вообще не выводит муж у нее такой же они такие прям друг другу подходят, очень такие, мне кажется, почему-то какие-то очень интеллигентные, гармоничные, спокойные, уравновешенные люди, вот, что вообще не про меня, да, я, я удивляюсь, как люди могут себя так вообще контролировать, свои эмоции, потому что они у меня вечно бьют через край, и я полная противоположность Кристине, ну ладно. Давайте о ее выкройках. У нее, значит, недавно появился офигенный анорак. Ну, для меня худи, да? Очень классный. Я выкройку эту уже скачала и я ее опробовала. И там отдельная тема, потому что у меня меха я по быстрому не нашла. Мне очень хотелось сшить вот такой вот из тонкого меха вот это вот. Она тоже, кстати, идет как домашняя одежда. Их пошла и купила, что вы думаете, плед. Плед, ткань на плед в своем магазине. Из этого плед делают, вот на кровать покрывают, да, покрывало такое. Но оно такое, знаете, мягкое-мягкое, нежненькое, как еще бывают халатики такие, да. Вот, и я думаю, нормально, но халаты же шьют, я сейчас тоже вот как бы заменю и сошью. Я с ним просто ухандехалась с этим материалом, честно я вам скажу. Вот, во-первых, я шила по поперечке, потому что рисунок подолевой не складывался. Но я шила, я не знаю, что с ним будет после стирки. А, вот, ну, это было все прикольно, короче, я одела, померила, вспотела, под одежду одела, он у меня весь перекрутился. Но это, естественно, не из-за Кристины, а из-за меня, да, потому что я шила по поперечке. Он вот так закручивался под одежду у меня, вот так вот, рукава просто вот так вот. Буквально сразу. Сразу. Я еще из подъезда выйти не успела. Вот. Здесь тоже все вот так вот на бок уходило. И в нем жарко. И, короче, некомфортно. Но у него очень классный капюшон. Вот это вот с замочком. Это вообще так гармонично, красиво смотрится. И я хочу его обязательно сшить из трикотажа. Вот. Я тут футера как-то сказала. И меня поправили, что, видимо... Футеры, да, наверное, говорят. Правильно. Вот, Ну, из трикотажа. Обычно вот такого. да, а, вот. Хочу шить его, попробовать. Выкройка есть. Обязательно сошью. А, вот. Потом у нее очень красивые бриджи, на которые я давно нацелилась. И все, никак не могу к ним подойти. Эти бриджи я сразу увидела э, в эко-коже. Все, я представила, как они обтянули мою попу. Здесь мне абсолютно наплевать на зону ню. Пусть она открыта и все ее видят. А вот Очень красиво, очень просто. Мне понравилось. Посадка, все. И я их хочу шить из эко-кожи. Очень. Ну вот опять надо к этому как-то подойти, настроиться, договориться с машинкой, с лапками и со всем этим делом. Может быть, просто надо выбрать хорошую эко-кожу, я так понимаю. И еще я у нее поглядываю на жакет Гвинет Пелтроу Гвинет, так называется Гвинет П. Гвинет Очень красивый жакет, а особенно в коже, опять в коже заме, да? Не знаю, чего меня переклинило на коже зам, коже зам, короче, а вот. Ну, можно, в принципе, и выбрать тканюшку, да, хорошую какую-то Совмещать рисунок, клетку, это мне, конечно, сложно будет Может быть, поэтому у меня, ну, с -кожей тоже будет тяжеловато Но ну, вот я на него поглядываю и очень его хочу шить Мне нравится у него длина, все как вот прям посадка Очень мне он нравится Так, Вики Сью, моя любимая Вики Сью Или Вики Соу, как правильно говорят Я не знаю но я слышала, что кто-то говорил «Вики Соу». Вот, у нее этот раз что-то вообще не очень. Она как-то увлеклась марафонами по пошиву. То есть, допустим, они выкройку выпускают какую-то классную, ее показывают, да, и говорят, это только выкройка доступна, если вы участвуете в марафоне, да. И какой-то у них основной такой сделан этот на марафоны. Вот, ну, наверное, так больше денег получается. Ну, это их дело. Вот, выкройки тоже есть, но что-то меня как-то этот раз ничего не цепляет уже давно. Вот, я так штудирую периодически, ну, как-то вот прям не выстреливает. Единственное, что может быть, вот эта шуба фейт очень была интересна. Но опять же, я вот себя как представлю в этой шубе, я и так женщина большая, да, и буду выглядеть как сутенер в этой шубе, мне почему-то кажется. Какая-то она вот прям массивная. Вот. И у них есть, у Вики есть сайты с бесплатным выкройком. Ну, в принципе, что и в Грассер тоже есть, и другие сайты тоже дают. Ну, или блогеры, как правильно назвать, кто выкройки создает, да, дают бесплатные выкройки. Вот у Вики можно посмотреть там, например, сейчас свитшот Ники да, бесплатно. Это я вам так на заметку хватаем, да, разбираем, пока бесплатно лежит. Вот. Ну и шить, может быть, можно, лонг слив вот этот кендал. ничего такой. А, ну, опять, когда и где и с чем его носить, да, Плечко открытая, по лету, то если только что. И анарак, нея. Не вот тут я, знаете, смотрю и думаю. Это тоже можно взять, вот я хотела там на роликах, да, летом кататься. Не летом, а в прохладную погоду, да, кататься там, по весне может быть. А что я по весне буду ездить? По грязи на роликах летом только кататься. Ну, короче, не суть. Надо мне этот анорак. Все, пусть в шкафу висит. И я думаю, вот либо мне у уграссер брать тот такой красивенький цветной, который я вам показывала, либо мне вот этот, но с этим я что-то не пойму, как он на мне будет глядеться, он такой все-таки объемный, мешковатый, я не знаю, вот я смотрю, не разгляжу по модели, подойдет он мне или нет, но нравится он мне. Так, переходим к Savit Now. Я у нее очень люблю выкройки, но в последнее время тоже меня что-то ничего не зацепило из новенького совершенно. Вообще, не знаю, это не мой, так скажем, не мое. Вот этот раз, что выпущено, это не мое. Шубу-то я шила, у нее брала. вот. Здесь мне что-то ничего не зацепило, если только вот это платье Лейси. Ну и то, тоже не знаю, не очень. И еще последнее, хочу сказать, это Любови выкройки. Любови. Надеюсь, тоже правильно никого не оскорбляю, не обижаю. А, вот у нее мне понравилось только м -м, платье. Вот это вот платье 107. Боже, но здесь надо обязательно точно так же обыграть с принтом. Вот а, здесь на фотографии оно такое как бы в горошек. Но на самом деле у нее такой офигенный... Такой офигенный, это я включила северный свой акцент, <свят> такой офигенный орнамент. Там не горошки, а маленькие черепушки белые, просто вообще супер на черном фоне маленькие белые черепушки. Это бомба, а не орнамент, честное слово. И она, наверное, говорила, где она брала, но я тогда что-то как-то это думала, же, что все можно найти, поискать. Ну надо залезть к ней на сайт и посмотреть в Инстаграм. Вот, и думаю, что я сделаю, значит, хочу это платье очень сильно. И тоже в таком же виде, чтобы под какие-то грубые сапоги, ботинки и желательно, может быть, вот этот вот жакет у Кристины, да, вот, думаю, очень даже прикольно будет. Выглядит. вот этот разрез, я иду, представляю, тут в своих мытищах ветер дует, разрезы раскрывается моя сексуальная нога, все, все красиво. Вот, до магазина дойти, в таком платье до магазина я могу дойти. Я могу даже в таком платье доехать до детского сада, забрать ребенка. Вот, ну а в том платье, таком сексуальном, красивом, надо, конечно, идти куда-то там на какой-то бал звезд вот. Ну что, на этом все, дорогие мои. Пишите комментируйте, говорите, что вам понравилось, что думаете. Так, ждем, да, я сейчас вот подготовлюсь и начинаю шить пижамку. Если кому интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на меня, кто новенький. Все, и ставьте мне лайки, пожалуйста, ваши комментарии, потому что очень трудилась, много делала скриншотов, все это потом управляло красиво, чтобы вам вот монтировала видео, чтобы вам было все красивенько, видно, наглядно. Так что, пожалуйста, жду обратной реакции. Все, со всеми прощаюсь. Оставайтесь со мной. Все, всем пока.